Меня зовут Иванин Олег, вот уже несколько лет я пытаюсь превратить вот этот участок земли, в шикарную ферму по выращиванию клубники. Работы сделано много, еще больше предстоит сделать. Финансов, как сами понимаете, не хватает. Вступил в Рой-клуб в октябре месяце, для того, чтобы поднять свое финансовое состояние. А вот когда узнал, что Рой-клуб открывает новый проект рой Ройблага, Заполнил анкету, послал заявку, зарегистрировался. И сегодня, я не знаю, как это, значит, сегодня я получил грант по размере 15 тысяч монет призм. Ребята, огромнейшее спасибо всему Рой-клубу, огромное спасибо Владимиру Мошкину за поддержку, которую мне оказали. Ну, а всем, кто еще не в Рой-клубе, кто еще не с нами. У меня одно предложение. Ребята, бросайте все, давайте к нам в нашу команду. Ну, а мне все ссылки будут под этим видео. А мне остается только копить параманин и ждать весны. Всем спасибо.